Леонида Ильича Брежнева, мне он очень нравился, я заслуженно его считаю одним из величайших, наверное, руководителей Советского Союза, потому что этот человек после войны восстановил Полтаву, город Харьков, построил, или за счет него восстановилась тяжелая промышленность в этих городах, и, в общем-то, этот человек создал и Донецк, и создал Днепродзержинск, металлургические комбинаты и так далее. Один человек смог сделать так много, и больше на самом деле, чем все наши правители после советского пространства за все время своего правления. Я, допустим, не знаю ни одного человека в постсоветском пространстве, который бы сделал металлургический комбинат. Или который бы, то есть все эксплуатируют то, что было построено в Советском Союзе, но никто не создал нового чего-либо. Ну, не о них. Но при этом этот же человек, он был не очень